Байден заявил, что Путин сейчас вот, короче, что Путин ответит за вмешательство в выборы президента США. И вот вопрос такой возникает: как ответит и перед кем ответит? Да? Вот Путин ответит там прям и как он ответит? И перед кем ответить? Когда ответить? Очень много вопросов. Да. И вот Володин заявил, что Байден о Путине, значит, сказал это оскорбление россиян. Я россиянин не чувствую оскорбления, но я оскорблен другим. что вот Володин говорит, что о бессилии Байден сказал такое о Путине. И мне кажется, он прав, к сожалению. И Турчак тоже сказал, что это триумф политического маразма там и прочее. Ну и прочей глупости наговорил этот самый Турчак. Но они в одном правы, что вызван и, и, и провоцирует Байдена. Вызвано это бессилием. Ну, если бы не было вот того самого бессилия, да то как мог отреагировать Байден? Ну, послать подарок именной, да, именной. Назвать этот именной подарок Касем Сулеймани. Да, такой пилотник стратегический, Боинговский, Нортом Груман. Да, и назвать его Сулеймани. Там, на борту написать да, такой, именной. Ну и поздравить чем-нибудь Путина. Я вполне это допускаю Сейчас В общем-то Так положено реагировать. Ну, У власти в России находится убийца Преступник Террорист Злодей Человек, который может уничтожить весь мир Как же они с ним должны вот, Как Байден говорит Сотрудничать В тех Так, так, так Как он заявил Работать в тех областях, где есть общие интересы. Какие нахер общие интересы? Да вы так доработаете, что от земли ничего не останется.